Всем привет, с вами Офисерк, и сегодня мы сыгранем в игрушку The Crew 2. Спасибо Юбикам и Steam за то, что они сделали бесплатные выходные в этой игре. Итак, перейдем к настройкам. В принципе, я уже все настроил. Единственное, что я поменял, это вот здесь. Вот язык раскладки на русский поставил. Уведомления никакие не трогал, видео все забабахал в 2к и максималочку зафигачил, вертикал, кажется, отключил. Ну тут выстоял ультра и все у меня вот так вот настроилось. Так, далее. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Походу, придется пользовательское смотреть. Потому что я смотрю, тут что-то что не в порядке. Так, САО плюс. Оу. Интересно. Давайте плюс поставим. Отражение в экраном пространстве. Погода, поверхность. И коэффициент масштабирования поля обзора. Вот Что-то больше я не могу воткнуть. Меньше не могу. Хм. Интересно. Окей, Enter для применения. Отлично. Идем куда еще. Управление. Пожалуй, мы не будем ничего больше трогать. Руля, конечно же, у меня нету. Я попытался поиграть, но думаю, блин, тут же создавать персонажа. И я так подумал, создам-ка я его навидела. видео. Итак, мы выбираем самого последнего, который тут есть персонажа. Да, сейчас мы его найдем, подождите. Еще минутку. Ну, нету, короче, его. Ой, и тут как бы выбор-то не особо велик, как видите, но... Так, кого бы взять, а? Давайте вот этого парня возьмем. Куда бы вы ни отправились, везде... Увидите меня впереди. но ну, он, конечно же, он и в шапке, и со шлемом в руках. Попробуем. А, тут надо Enter прямо удерживать. Так, ребят, давайте шевелитесь. Нам скоро выдвигаться. А, Хироюки Картер. Эй, просто хиру. Приветствую. Я думал, что ты, твой гонщик, не справитесь. Я из лайф мы спонсоры этой гонки. Я буду руководить этим событием. Прогуляемся. И. Еще раз спасибо вам. Я просто в восторге. Это очень важно для нас. Не стоит. Мы всегда ищем новые таланты, а ты и твой друг как раз подходите. Я могу это не говорить. Но если вы выложитесь в этой гонке на полную, вам окроются многие двери. Понял. Мы вас не разочаруем. Не разочаруете? Дело в другом. Это ваш шанс впечатлить действительно важных людей. Благодаря мероприятиям, которые мы проводим, сообщество гонщиков узнают о новых состязаниях. Вы же хотите гонок, Да. Да, это очень важно для нас. Мы пытались транслировать наши гонки, но безуспешно. Вряд ли кто-то хочет смотреть не весь на кого. Поверь мне, нужно просто показать миру, как вы выигрываете это состязание. Будет результат, и у вас станет больше фанатов и возможностей. Мы постараемся изо всех сил. Кира, друг мой, мне не нужно изо всех сил. Мне нужно легендарно круто и без башни. Ну ладно, мне пора. Организационные вопросы. Удачи. Ага, спасибо. Так, интересно, кем мы согранем сейчас. Дружить. И Дружить. Как, Дружить. как я вижу, Дружить. игрушка... Дружить. По крайней мере, ролики сделаны в Full HD. Вообще под 2К никак. Видно все эти пиксели. О, ребята, ребята... Пожадничали юбики. Добро пожаловать в город, который никогда не спит. Вас ждет невообразимое. Весь Нью-Йорк захвачен гонщиками. Это уже не просто город, это полигон, где состязаются лучшие водители и пилоты современности и будущего. Где 2К? Где 4К? О! Ну хоть что-то я вижу красивое. Так, погнали. Ох, нифига, как тут мышкой крутить, вертеть. Ой-ой-ой. Аккуратно. Пацаны, мне надо вперед. Сегодня мы посмотрим первый эпизод серии Life Extreme в этом году. Пока. Этом Ой, а ч ⁇ она? Она такая какая-то это? Плюшевая? Команды. Жесть. И, мне, наблюдают за событиями. Блин, с рулем тут, конечно, круто О, заполучить... фонаты какие-то да, Это... Как это фанатов. что? Пока О, кстати, эти штуки сносятся Прикольно, я думал, они этот Барьерные Но нет, их можно сносить Круто Как ты нас перегнала? а? Парниша, Кстати, а, у нас есть а нитро. спасибо за нитро. Ох, ох, ох. Вот это круто. Тут все стрелочки разрушаются. Парниша, мне надо вперед. Так, нитро нужно... Ах ты... Ой, а деревья все-таки нельзя сносить. Так, ускоряемся. Контрольная точка взята. Ой, ребята, аккуратно, аккуратно. Нам вот сюда. Ой-ой-ой. Что? Что за дичь происходит? Так, о, нам дают поплавать. Что ж, поплыли? Лодочка, плыви. О, у нее тоже есть, нифига себе. Левый Ctrl для ускорения катера. Балансировка. Что-то он нифига не балансирует. Я вижу, что Shift хорошо нас ускоряет. Так, нужно будет еще... Ч ⁇ Это... Ч ⁇ за фигня? У вас появятся фанаты после победы на трассе. Но это не единственный путь. Сделайте Я понял. Трюк, как этот, например, Оба! И они к вам вот Сами это проверим. трючок, а? Мне понравилось. В скобочках нет. Вот мышка, конечно, жестко прям крутится, вертится. 50 ФПС, 2К что не так, а? Ультра, переультра. До 60 почему-то не дотягивает. И, кстати, в управлении, в настроечках я имею в виду, там есть такая фигня, что можно и граничить и кажется, что мы как GPS до 30, до 60. То есть выше вообще никак. Где там новая звезда? Я вот никого не могу догнать. Балансило, вот и Какая-то балонцелобка есть. Ой-ой-ой, пацаны, я лечу. Финал? финал? <связь> Нет, у меня мышка дурацкая. Я не хочу так летать. Даже капец какой будет. Ужас, ужас. Да. Наше время теперь так. Недостаточно быть хорошим пилотом, нужно блистать и в гонке, и в жизни. Всегда как бы тут верт олететь? Капец какой-то. А... гоночную команду. И к вам Я не могу понять, как вверх лететь. Так, управление. М -м -м. Настройка управления. Самолет. Газ тормоз. Нос вниз, нос вверх. Вверх, короче, правый контрол. Что-то вообще жестко как. Режим экстрим. Дымить можно. Оо! Ну что, пробуем? Заключить контракт Начнут стучать в дверь mm -hmm. То есть водитель, который привлечет на свою сторону Достаточно фанатов Откроет новый стиль гонок дисциплины, Опачки, и контрольная точечка а взята <свеч> Мы пролетели контрольную точечку Бам О, спасибо Всегда бы такая. GTA. Особенно. Было бы вообще мощно. Я буквально чувствую наплыв фанатов. баш Что там за дым? А, мы его отключили. ууу Финиш! пропущена контрольная точка и вот он финиш вот с это огонь по -по -по из конечно оба оба это я это же я был The Crew 2 Неплохо, мне понравилось. Но вот в воздухе, конечно, как всегда, тяжковато немножко летать. А, аноним. Круто, дружище, -новичок. новичок. Нам еще предстоит показать себя. Ну и отлично. Мы все правильно сделали. И ты это знаешь. Еще столько всего можно попробовать. Катера, самолеты, все виды машин. Это же лучший в мире шведский стол. Мне звонят стритрейсеры, гонщики гончики по бездорожью, профи и фристайлеры. Мы можем состязаться с кем угодно. А я советую тебе состязаться со всеми. Выбирай, кто будет первым и поехали. Добро пожаловать в Motor Nation, дружище. You know, you know, Motor you know, Nation. Достижение получено. Welcome to Motor Nation. Есть четыре варианта. Решать тебе. Лос-Анджелес. Вот. Блин, тачки, по-моему, это все круто. Поэтому мы возьмем тачки. Фанаты, 1200 баксов, 9000. Дайте я перемещу. А, все то же самое. Ну вот. Так. Все понятно. Я пойду вот сюда вот. Смотри, кто у нас тут! Меня зовут Латрел. Я тут вроде неофициального комитета для группы уличных гонок. Мы прокачиваем тачки, любуемся ими, гоняем на них. Если хочешь с нами, покажи себя. Я одолжу тебе авто, а ты порули. Выиграешь, ты в команде. Только помни, машинка не твоя, не по не поцарапай, да? На, ну, конечно. <с> Сейчас тебе поцарапаю. Не сомневайся в этом. Зря ты мне доверился. Парниша. Ну чё? Мы против Бэхи. Сами на... Парше, конечно же. Ой, уже поехали, да? А, давайте газанем. Ой, как тут все жёстко, а? У-у-у. Понеслись, ребята. Вы что нас обходите? Алло. Вот я знаю, где надо азотик-то юзать, а. На выходе. что вообще жесткие, э! ой -ё. Да, весьма неудобно тут. Это вам не гитая. О, все. Мы по ходу приехали. Но нет, гонка продолжается, и нам нужно догонять наших пацанов, которые нас обогнали, и при этом нельзя поцарапать тачку, что мы как бы уже не справились с этой фигней, короче. Тут почти где-то летает, это что за летеры? Ой-ой-ой. Так, дичевые гонки. О, такое ощущение, что мы пошли на второй круг. Неужели это так? Окей из жидкого золота. Да блин. Что я опять тут же, в ту же самую дичь врезаюсь, а? Мне кажется, это все равно интересно будет. Да, я не на первом месте, что не приноровился. И что, к игре. -ху -ху! Блин, что ж ты творишь, Тача? Финиш! Я что-то даже не газанул на финиш. Сейчас У меня для тебя есть. Тебе получилось. По-моему, я приехал восьмым. И по полной поцарапал тачку. Эм, я скоро стану популярным. Я спрятался. Знаете почему? Потому что я тачку повредил. Поэтому я спрятался за этой штукой. Группа Street Racing. Добро пожаловать. Отличная гонка. Ты получил пропуск на спот. Место, где отрываются все уличные гонщики. Я часть команды. Стараюсь вывести нас на законный уровень. Если хочешь того же, может, пригодимся друг другу. А вот этот парень за то, чтобы все было как сейчас. Это Эдгар Маркис по кличке Тио. Местный чемпион, четверть мили, никто не пройдет быстрее. Хочешь его уделать? Выложись на полную катушку. И я тебе смогу кое-что подсказать. Ты талантлив, но нужно отточить навыки. Видишь те тачки? Одна из них твоя, в награду за то, что прошел испытание. Заслужить остальные будет сложнее, но ты можешь их просто купить. Выиграй, заработай, и тогда сможешь поиграть во все наши игрушки. Дрифт, гонка на ускорение, гоняй и побеждай. А теперь выбери себе тачку, садись за руль и покажи, что умеешь. Ничего, ну покажем? что-то еще там говорит. Хотя уже все закончилось. Новая дисциплина. Street Racing. Опа, опа, опа. Ничего нельзя нажимать. О, я могу крутить головой. -ху -ху! По, по штабу. Чтобы что-то смотреть вверх-вниз. О, о, о. Shift я не могу. Оп, взлететь тоже не могу. Это что за фигня? Магазин. Так. закрыл сезон пас, Pass купить. King of Mauna. Минус 20. Остался день. Мм, тут можно смотрите, за что купить. Жестко, конечно. Элит Bundle. Короче, понятно, что это. Юбики хотят заработать. Вот что это. А ты кто такой? Контракт Life. Братан. Смотри мне в глаза. Закрепить. Откройте награду лайф. Ноль из одного. Я все понял. Брать. Дай бит. Блин, он меня не понимает. А, да, идемте. Идемте. Идемте. Бесплатный ТС. Это что? Выбор пробный заезд, то есть мы можем покататься на чужих тачках. М -м -м. Ну что, поехали. Enter. Так, бесплатно, бесплатно. Что? О, то есть тут мы можем даже выбрать. Ауди. Вау! Ну тут, конечно, круто. что значит выбор? А, тут платить надо. Чуть мне такой выбор не нравится. где взять. 250. 250. но ну, это получше будет, чем Mazda. Что, поехали? На Audi. Цвет. Э -э -э так. Ну по цвету, по цвету. Белая или черная? Черная. Нет. белая. Диски. Черные или серебристые? Да что ж они из Fullage дешные-то, а? блин. под подчернившим окей получите бесплатное транспортное средство <свят> Ох, спасибо ничего 17 новые миссии Знаешь, мы ведь болтали о тюнинге тачек. а теперь сможем сделать это у себя дома только прошу никаких языков пламени ладно ух ё позвоните свою Историю выиграйте в Live Battle PvP. М -м -м. Давайте Live Battle PvP. Может кто-то нам попадется откуда-нибудь. Так, что это? Так. О, текстовый Потяните за правый нижний угол окна, чтобы изменить его размер. И за конвертик для перемещения окна по экрану. Нажмите в 5. Одним бесплатные до заканчиваются через 60 минут. Ой, пацаны, ой, пацаны, скоро все закончится. Давайте гоночку сделаем. Life запускает новый вид соревнований – live battle. Теперь ты можешь состязаться с другими гонщиками со всего мира за место в списках лидеров и выигрывать классные награды. Водители будут голосовать за события, в котором хотят поучаствовать. Список будет постоянно пополняться. Таких гонок ты еще не видел. Единственное, что мне, наверное, будет тут мешать, это слишком быстрая мышь. Let's go! Uh -huh -huh! Все. Братан, ты что, офигел? Эй-эй-эй, я не понял, ты еще ты такой быстрый мотоциклист, а... А? Так, ничего, ладно, будем догоняющим сегодня. Сколько там всякой дичи, а встречается на пути. А? Контрольная точка. Ой-ой-ой. Совсем неизвестная трасса, и вот все вот так у меня происходит. Давайте, ребята, едем дальше. Гоним, гоним, гоним на Ауди. О, о, о так тоже можно было, да? Прикольно. Чуваки, полегче! У-ху! Бам! Интересно, что это на камеру все летит, а? камера сверху БАМ Братиш, давай нам надо ехать Контрольная точка взята и это круто Жууу. Давай газку, ребята, подбавим Это что, второй круг? Пропущена контрольная точка Ну да Пожалуй, нам надо обратно ехать. Ну, что поделаешь. -ху -ху -ху. Взяли контрольную взяли еще одну. Оба, оба, оба, оба. Я понимаю, парнишу того мы сейчас фиг догоним, но главное финишировать. Вообще интересно, сейчас посмотрим, можно тут НФ сделать или нет. Видите, насколько мы уже отстаем по прошлому кругу. Ой-ой-ой-ой, как больно. Еще больше отстаем. Главное, это весело. Так. Ой, эту дичь. Ой-ой-ой, между пальм. Да, нужно успеть завершить. А где у нас? А! -а, -а, -а! Вс ⁇ Гитлер-Капут. Ч ⁇ они не зачтут ее? Дайте я ее заберу. Лично. Нет, я не успел. Вух вух, вух вух вух вух Эх. Я на втором месте, все равно. Вау. Блин, как же тяжко тут, а? Возвращение в лобби. Мотоциклетер. Вообще жесткий парень, а? Ну что ж, поиграли мы сегодня в игрушку The Crew 2. Мне она, ну, я бы не сказал, что прям сильно понравилась. Давненько я не играл всякие в NFS-ки и возможно уже забыл, как это управлять машиной, потому что в GTA это совсем по-другому все управляется. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот видосик. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчики и оставляйте комментарии. С вами был офицер, и до новых встреч, ребята. Всем пока. Тут как бы я с вами простился и меня подгрузили на карту и как бы я хотел такой выйти. Ну, такой нажимаю Escape, настройки игры зачем-то. В общем, нету здесь кнопки выйти с этой катки с этого круга единственное наверное, как мы можем выйти это нажать alt f4 но это совсем какая-то странная история будет пацаны в общем вот, вот такая вот фигня тут происходит зашли значит фиг выйти. да